Здравствуйте, меня зовут Петр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питэ Горбатюкс. Дорогие друзья, мой канал позволит вам достаточно уверенно ориентироваться среди иностранцев, находясь в любой англоязычной стране. Вы достаточно комфортно будете ощущать себя, задавать вопросы, спрашивать что-то, если нужно отрицать или утверждать. Мой канал содержит разделы. Первый – детские рассказы на английском. Второе – краткие рассказы на английском. И третье – это английские уроки на английском языке. Их более 100 штук у меня на канале. Повторение фраз, их содержание на каждом уроке позволит вам ощутить разницу и закрепить в памяти все, что как раз и является залогом успеха. Удачи вам! Знание – это сила. Знание английского – это головокружительная карьера и успех. А английский – ключ к дополнительной информации. А кто владеет всей информацией, тот, безусловно, владеет всем миром. Успехов вам и удачи!